Здравствуйте! Меня зовут Наталья Шмелёва. Мой наставник Елена Туманова. Очень ответственный человек. Всегда быстро реагирует, когда к ней обращаешься с какой-либо просьбой помочь. Всегда вот она помогает нам в командном чате, когда видит сообщение дает нужную информацию. Мне нравится с Еленой общаться, потому что она развивается, не стоит на месте. Я и сама такой же человек, который познаю новое, все это внедряю, чтобы хорошо и пассивно в будущем зарабатывать. Так что у нас хорошая команда, дружная. Пишите, обращайтесь. Всем удачи. Пока-пока.